Банде гурупада дандам, бхакта виндо саманитам. Шри Чайтанна прabhum банди таананандо саходитам. Шри Банша калпатору вишуке пас инду бевач. Атитаанан пабуне бхавишна вибью намо нама. Мукхан кароти бача ланг пангум ланг снабхакти деви сатт ваттвай и Нарайана-намас-критта-нарун-ча-iva-наратт-тамам Девиң-сварасвати-вясам тату-жаю-ма-дире Саңкирта-не-кришна-катха-падеши гаури я Бхакти прамада кшуджагодборун дейям сада при вabhagnam тетас падам сивавирен чанутам сараням битактихам панутабал банде Биспуриджи, так как мы пигаем поводу, что делаем. Поруна, ну рага, раса, раса, раса, када, Кришна, Сияддуита Галада Харусива Садихи Кришна, Кришна. Кришна, Кришна, આजन મત भજ કन ક ब સંकત કપતો Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Нама Ми Сура Синитам. Бхаванур Пенасадана Ранам, Гангата Ранам, Джатакалапам, Гаури Лакшмиер жасча вакшаси, ясьястиде санбид памнишингамахамджи. Кисно тадиопад панкожо панжаранте аддайва ми мано вишату манусра жангс пран пьян самей кофва тупит тей канта бажанам кутосте бажанам кутосте Кришнот, Дьопаду, Панко Джо, Панджаранте, Адайбия, Манама, Манама, Мибишату, Манасура, Янсу. Прана, праяна, самая, копа, бата, битвай, кандраворота, Гаудия Гуштхикати, Шри Шрила, Шри Бхакти Сидханта, Сарасвати, Господи Такур Прабхупад, Парамахамса, Чагад Гуру сказал, обусловленная душа имеет право на падение. И мы готовы пожертвовать литрами крови ради них. Но нет уверенности в спасении дживы. Мы готовы потратить литры крови для того, чтобы освободить обусловленные души. Тем не менее, нет никакой гарантии, что она будет слушаться, она имеет, потому что она имеет право на падение. Какое-то время она может слушаться, а потом пасть. от лица Галдия Матха, а мы готовы жертвовать литрами крови ради них. Но нет никакой уверенности в том, что это будет успешно, потому что следовать Гуру Вашнавам не так просто. Прабхахват говорил, что не было необходимости открывать миссию. Не было у меня необходимости делать это. Тем не менее, я был вынужден. Я свое служение направил на миссию. Миссионерское... То есть, я свое служение передал ему миссионерскую форму моему служению. Потому что люди этого мира идут в Ад. Я не мог стерпеть. Почему? Зачем они идут в Ад? А я здесь, я Такур в этом мире, Гуру Варга. Зачем иметь и ВАД? Главная обязанность Гаудия останавливать джив от падения в ад. Возвращать их, объяснять, куда вы идете. Вы идете на смерть. Это неблагодарная миссия Гаудия -матха. Никто не хочет, чтобы его поймали и открывали ему глаза на правду. Но это должен делать саду. Прабхупат объяснял, что он мог бы легко совершать уединенный баджан. Но если бы я делал это, что бы стало с миром? Они думали бы, что Харибаджан ⁇ это уединенный баджан. Они закрылись бы в уединенном месте закрылись бы в своей комнате, там, где никто не стал бы их беспокоить и думать, что то, чем они будут заниматься, есть уединенный баджан. И по желанию Кура, по желанию Панчататтвы, я был вынужден проповедовать, открыть миссию. Так, Прабхупада, всячески помогал дживам, он печатал книги, он открывал выставки. Но в конце своих дней, прежде чем оставить этот мир, он произнес горькие слова. Я хотел так много сделать и так много сказать, но не нашлось ни одного ни одного подходящего кандидата. Кому я мог бы все это рассказать? Я обескал весь мир, и я не нашел никого. Утром мы говорили о том, как с вами дал взятку ради служения Гуру Вашнавам. Это говорит о том, что у всех материалистов есть границы их морали их нравственности через которые они приступают то есть до определенной меры до определенного уровня они поддерживают устой нравственности но наступает момент как, когда они могут перешагнуть через нее и об Аджамиле я рассказывал утром. Он был благочестивым из браманической семьи, но когда он увидел блудницу вместе с мужчиной в саду, он больше не смог следовать чистому образу жизни. В нас постоянно идет борьба постоянная противоречия. Часть нас говорит, да, а сделай это, а другая сказал, часть говорит, нет, это неправильно. И то же самое было в голове Аджамилы. С одной стороны, он думал, что я не должен нарушать свои стандарты, у меня замечательная жена, родители. Тем не менее, его желание толкнуло его на порученную жизнь, заставило отказаться от всего, что у него было, отвергнуть все, что у него было, предать. Но почему это произошло? Потому что у него не было гуру-крипы. Не было милости гуру, поэтому он пал. Но если гуру-крипа есть, мы сможем преодолеть все, что угодно. Мы не можем защитить себя сами, но это может произойти. Мы будем под защитой, если... Гуру прольет на нас Свою милость. Именно потому, что у Аджамилы не было этой милости, Гуру, когда он увидел эту непристойную сцену, несмотря на то, что у него в голове происходила борьба, он склонился к наслаждениям. Я не хочу сказать, что все плохие, но люди поддаются желаниям. Когда появляются какие-то наслаждения, возможность наслаждаться, люди, как правило, отдают приоритет, выбирают их, насла... выбирают способ. Лучших наслаждений. И тем самым люди бегут в огонь. Я произнес горькую шлоку, которую произнес Кула Шекар, царь Южной Индии. Он был великим преданным и поклонялся Нарайне. В его королевстве был храм, где он ежедневно поклонялся, раздавал просад. Он был очень благочестив и честен. Он был преданным, поэтому это, само собой, разумеется. Мы знаем, что ващнавы обладают всеми качествами, даже качествами, которые присущи Бхагавану. В ващнаве есть 20, 26 качеств. Все качества Бхагавана присущи ващнавам, но в, в ограниченном количестве. Есть только особые качества, которые есть лишь у Кришны, даже у Нарайны их нет. Эти качества, тем не менее, никак не мешают их преданности. Они преданы не, и не хотят не стремятся к этим качествам, которые есть только у Бхагавана. Возможность наслаждаться и так далее. Кола Шекхар царь, Кула обладал всеми этими благими качествами. У Брамана, как я уже говорил, 12 благих качеств, а у Вашнава все 26. Но суть в том, что главное качество это знаете, Кришна Эка шаранам предание лотосным стопам Кришны. Если отсутствует оно, отсутствует это качество, все остальные качества бесмысленны. Потому что все вашнавские качества поддерживаются этим главным качеством, преданием Кришне. Если вы не предались на 100% Кришне, Гуру, Вашнавам, даже если вы обладаете всеми благими качествами, они не имеют смысла. Царь был богат, его дворец был богатым, и, соответственно, богатым был храм, богато украшен, украшен бриллиантами, кроры, кроры рупий были. Вложено в этот храм. Царь поклонялся Бхагавану, украшал его. Приходили люди, которые тоже получали даршан божества. Он всем выражал почтение и жертвовал деньги. Но однажды царь заметил, что украшение божеств которые стоили невероятно много, пропали. Он подумал, кто мог их взять. Ведь храм находится внутри дворца. И... Я не могу поверить, что кто-то из жителей дворца взял их. Он начал размышлять, кто в действительности это мог сделать. Он понял, что невозможно, чтобы кто-то извне вне дворца пришел сюда, чтобы взять их, потому что люди боятся, они бы побоялись, они бы не стали этого делать. Возможно, кто-то из министров, кто-то из подданных взял их. Это мог сделать какой-нибудь министр или стражник, потому что у них был прямой доступ к божествам. Но у него не было никаких доказательств, он просто предполагал, тем не менее, он не мог ничего предпринять. Если есть доказательства, то можно кого-то обвинить. Но если их нет, это невозможно. Он стал размышлять, что же делать. Он замолился Богована. Тот, кто своровал все твои украшения, совершил большой аппаратху. И Бхагаван дал ему вдохновение, так что он придумал план. В определенный день должны собраться все мои министры собраться в большое, то есть устроить большое собрание. Я сделаю, в, возьму стеклянную коробку стеклянный ящик и туда помещу ядовитую змею. И сделаю небольшую выемку, по, дырку в этой, в этой коробке, так, чтобы, в этом ящике, чтобы человек мог просунуть туда руку. Если я попрошу Тех, всех, кто мог это сделать, кто мог своровать, засовывать туда руку. И змея укусит только того, кто действительно это сделал. Она не укусит того, кто чувствен. Он обратился к Боговану. Пожалуйста, ты находишься в сердце каждого. Ты в сердце мужчин и женщин, в сердце змей. Поэтому я прошу тебя, Пусть змея укусит только того, кто действительно украл и не тронет невинных. Итак, все собрались в назначенную дату. Начали засовывать руку, руки, змея не кусала. Настала очередь премьер-министра. Он не ожидал, что царь устроит такую проверку. Прежде чем засунуть труп, он начал рыдать. Он признался это я. Икушахар подумал, я считал его своим братом. Он так дорог мне и близок. Я выражал ему столько почтения. У него не было нужды ни в чем, ни в деньгах, ни в уважении, если даже он способен. На такое, значит, я не должен доверять никому. И с того момента он решил оставить это королевство. Он понял, что здесь никому нельзя доверять. Поэтому решил уйти. В тот же самый момент он понял, что я с этими людьми не могу больше тратить свое время. Сразу же он ушел. Я сказал, живите как хотите. Стал совершать баджан, написал много замечательных книг. Он обращался к Бхагавану. Мой ум как лебедь. Я хочу плавать по океану Твоей, прямой любви к Тебе. Сейчас я должен умереть. Что теперь будет со мной? Я так и не смог сконцентрировать свой ум на Твоих лотосных стопах. Так он пошел в лес, так же, как и Парикшит Махарадж. Шастры говорят, что как только мы оставим желание наслаждаться, как только преданный достигнет совершенства, от всего сердца отвергнет наслаждение, он обретет платформу, подобную платформе Бхагавана. То есть Бхагаван находится на трансцендентном уровне, и этот преданный также достигнет этого же уровня. Так Бхагаван наделит вас силой. И по благословению Бхагавана мы сможем жить честно, вести честный образ жизни, без баджина это невозможно. Мы говорим о парикраме, и парикраму необходимо совершать с искренностью, с любовью. Необходимо самбанха-гьяна. Без нее парикрама совершенно не будет. Поэтому Парикшат Махарадж наставлял санатну. Махапрабху давал наставление Дживи Госвами, если ты пойдешь во Вриндаван, никогда не. Никогда не, не уходи от санатны, всегда будь в его обществе. Одна сделать парикрам с И один парикрам может все ваши искренняя парикрама обробит все ваши оковы. Мы из жизни в жизнь продолжаем самсара парикраму. И она может прекратиться, если oh. мы yeah. хотя бы один раз совершим искреннюю парикраму If по раджатхаме. от всего сердца я совершу парикраму. Этого будет более, чем Вчера, достаточно. Вчера я рассказывала о деревне, которая находится на пути к Радхакунде. Там живет бабушка Радхарани. Ее зовут Мукхарай Деви. И деревня названа в ее честь. Мукхарай. Радхарани приходила к бабушке, ползала в ее саду. Там находится Кишори Кунда. в ее водах нашли божество, которому начали поклоняться. Помимо всего, там есть большой камень, на котором бабушка Радхарани играла с Радхарани, она стучала палочкой по камню, и он издавал удивительные звуки, очень красивые, как музыкальный инструмент. Там очень уединенное место, замечательное. С этой деревни начинается путь до Радхакунды. Радхакунда не так далеко. Радхакунда необычайно важное для нас место. Самое важное для всех гаудиопреданных. это высшее место для Гаудия вайшнавов эту шлоку написал рупа гавапад в которой утверждается что радакунда высшее место для всех, кто находится в мадхурия они молятся о том, чтобы обрести место на Радхакунде. С Радхакунда и Шямакундой связана история. У них есть своя история возникновения как они пришли сюда, Радарани проявились в материальном мире. Радарани и Шьяма играя, совершая свои игры, создали эти кунды. Рядом находится Малахари Кунда. Малахарикунда там Кришна хотел выращивать. Жемчуг. Но жемчуг, как можно выращивать жемчуг? Когда особая. Расположение звезд выстраивается на небе. Появляется свати Накшатра, и падает какая-то звезда, точнее дождь. Кап... дождь, идет дождь, и он касается лба слона, образуется жемчуг. И образуется а раковина, которая покрывает этот жемчуг и уходит на дно вод. Если kind of going going, that that cell, -cell, so этот жемчуг будет падать, в этом случае, может которая очень дорог. Один, я имею в виду, не себе представить. Слоновий жемчуг невероятно дорог, нам даже сложно представить его стоимость, сложно вообразить. Итак, Кришна хотел выкопать водоем, чтобы производить джемчуг. Они начали копать. Он как-то пробурил скважину прикосновением руки и хлынула вода. Там же поблизости был убит демон Ариштасур. Это произошло в деревне под названием Арит-Грамм. Кришна был вынужден убить этого демона, несмотря на то, что он пришел в образе коровы. Он был демоном, которого послал Камса. Тем не менее, он принял облик коровы, точнее, быка. Кришна был вынужден его убить, потому что он доставлял беспокойство в Браджавасе. Когда он это сделал, Радхарани ее группа Лалита Вишака сказали, мы с тобой больше играть не будем, потому что ты убийца. «Ты убил быка!» «Если мы будем общаться с тобой, мы станем такими же грешниками, как и ты. Больше мы с тобой не играем». Кришна возразил, "Но с чего это я нечист?» «Ты убил быка!» «Ну, что же вы мне посоветуете делать теперь? Как мне очиститься?» Радхарани сказала, «Если ты совершишь паломничество по всем святым местам и омоешься во всех святых реках, ты очистишься». О, «Ну, тогда мне не зачем ходить, я позову все священные реки сюда, и они омоют меня». Он надавил на землю, и там образовалась выемка, которая наполнилась водой в этот момент пришли все священные реки, все это происходило на глазах Радхарани и гопи. Священные реки появились, предстали перед Кришной и вошли в эти воды. Кришна сказал, «Мне не зачем покидать Браджатхаму. Священные реки уже здесь. И теперь я приму омовение в этих водах и очищусь. Оч, не так ли?» Спросил он Радхарани. Я сделал это. Но Радхарани также захотела создать свою собственную кунду, потому что они соперничали друг с другом в этом. Then with his, you know, kunda, Радхарани вместе с Гопи начали him. лопатами Kishu's копать браслетами просить. Браслетами начали выкапывать Кунду. Yeah. Кришна предложил свою помощь, но они сказали, что ты же, греш, ты же грешник, не помогаем. Но так или иначе Кришна стал, вода в его кунде выходила так, что она наполнила даже Радха-кунду. радхакунду. В Браджатхаме есть 5800 кунд, но практически все уже исчезли. Осталось только 508. Но тем не менее они находятся в не самом лучшем состоянии. Из-за века кали они исчезают. Итак, со, время, со временем Радха Кунда и Шьяма исчезнут. Когда Гауранга Махапрабху посещал их, то есть когда он шел, он спрашивал всех Браджаваси, где Радха Кунда и Макунда? никто не знал. В то время они не были проявлены. В конце концов, он пришел в рисовые, на рисовые поля и начал окроплять себя водой с этих полей и возносить молитвы Радха Кунде. И поблизости, в другом поле, он стал возносить молитвы Шьяма Кунде. И люди поняли, что вот, вот они эти кунды, Рада шьямакунда. потому что Махапрабху был похож на Кришну, и все люди поняли, что это то самое место. Так были открыты вновь шьяма Кунда и Рада Кунда. Но Махапрабху только окрепил там свою голову. Кунда еще не была сформирована, не была построена по наставлению Махапрабху, Рагунада с Гасвами. устроил, сделал устройство, обустроил Радакунда и шьяма Там росло, на месте Радакунда и росли деревья. Их пришлось срубать, но они пришли, до, до того, как срубили, а пришли Рагунарда с Госвами во сне и сказали, «Не срубай нас, мы панча-пандавы. Постарайся как-нибудь нас обстроить так, чтобы не срубать». Поэтому э, Радакунда имеет квадратную форму, а Шьямакунда — не совсем. Потому что пришлось обступать деревья. Теперь Радхакунда и Шямакунда по всему миру. Один важный момент. Когда мы посещаем Радхакунду и Шямакунду, мы не принимаем там омовение, потому что у нас нет права делать это. Прабхупат объясняет, что наши тела состоят из мочи и спражнений. И поэтому мы не имеем права принимать там омовение. Там могут омываться лишь... А те, кто чьи, чьи тела относятся к категории Пракриты, такие как Рагунада с Госвами. Про себя Прабхупад говорил, у меня нет права. Он просто окроплял свою голову священными водами. Поэтому мы, как, как правило, как последователь Гаудия принимаем там полное омовение. Иногда я обходил 108 раз Радакунда и Шьяма -кунду. Они на самом деле занимают большую площадь. Вокруг Радха Кунда и Шьямакунда есть много священных тиртх. Бесчисленное количество. Но помимо всего, в Радакунде находится Аштасаки Кунда, а точнее вокруг, вокруг Радакунда. Разные кунджи 108 саке. В южной части Радха Кунды находится Кундешвар Махадев. Он там с незапамятных времен, я не знаю, кто его открыл. Тем не менее, он управляет Рада Кундеш Ямакундой. Если кто-то хочет поселиться на радакунде, прежде всего он просит прощения у него, позволения. Он также просит позволения у Радхарани, потому что без ее разрешения там никто не может находиться. Главное из кунта это кунда лалита, кунжа лалита. во Вриндаване, там где находится Баджан Кутир и Прабхупада также место Лалиты, а, то есть рядом рядом на Радхакунде вместе Лалиты есть Баджан Кутир Бактьянта Кора. Там Кунды Кунджи, Судеви, рангадеви и многих других саки. Кришна являет там свою особую лилу после обеда. Там находится Свананда Сукада Кунджа, как раз место лолиты. Там же присутствует Нилача Ладхама. Джаганат Баладев Субадра проявились на Радхакунде, потому что там сама Радхарани. Там же находится Баджан Кутир. Рагунанда с иногда приходил санатана с вами, с вами совершал там баджан банканди махадев. Также находится там, а в особенности гад, где сама принимала омовение. Там же принимал омовение Рагунанда с Он хотел построить. Колодец. Позвал работников, которые могли это сделать, но когда они начали копать, они нашли Гирирадж Махарадж, Гирираджа. Они стали сверлить скважину, бурить скважину и отыскали. А, во сне пришел Гирирадж Махарадж и сказал, это, это мой язык. Вы мне сверлите язык, то есть не, не обрезайте мне язык. И Раганандас Гасами сразу же прекратил все работы. Он начал просить прощения у Гавардхана и начал поклоняться. Потом он сделал колодец, в другом месте колодец, скважину, и уже там набирал воду. Вода ⁇ это важное, то что, то, что нам необходимо в баджане. Без воды невозможно совершать баджан. И поэтому.. Рагнада с Господами сделал другой Рам, колодец. Там есть и храм Гавинды, и много других храмов. Не очень хочу говорить об этом, но я вынужден. Сахаджия Бабаджия. Хотят захватили место, захватили Радхакунду и считают, что это их место. Они всюду там вокруг Радхакунды живут. Говорят всякую ерунду о Расататве. Говорят, продают манджари-сварупу. И глупые люди верят им. Они обманщики. Итак, для нас это самое важное место Радхакунда. Потому что там проходят полуденные игры Кришны. Там также проходят много сокровенных лил, которые мы сейчас не готовы знать. Наш гураварга Кешал Гасвай Махарачи объясняет, что сейчас у нас права нет их знать о них. Когда мы избавимся от камы, когда мы достигнем трансцендентной платформы, под руководством Прабхупады и Бхактивана Такура мы сможем погрузиться в эти игры. Столько лил проходит там на Радхакунде. На самом деле полуденная лила самая возвышенная, очень полна сладости. Радхакунда находится в центре, вокруг находится Кунджи Саки. У нас нет адхикара, нет права, на самом деле, нет квалификации обсуждать все эти игры. Мы лишь мо можем молиться лодочным стопам Радхакунда и Шьямакунда. Мы должны предлагать им поклоны, окроплять свою голову их священными водами и возносить им молитву. Это все. Можно взять с собой воды Радхакунда. Люди, некоторые ставят себе с но я думаю, что у нас нет права делать это, мы падшие, и поэтому не можем умощать себя глиной с Радхакундой. Если у вас есть силы, вы должны обойти Радхакунду. Я обычно совершаю полную говардхана парикраму, то есть целиком обхожу Радха-кунду, шьяма во время говардхана парикрамы. Я когда дохожу до Радхакундыш Ямаконды, я сначала обхожу их, а потом обхожу весь Гавардхан. Ведь Радхакундаш Ямаконда находится на Гирираджа Махараджа. То есть Радхакундаш Ямаконда на Говардхане располагаются. Прежде Гираджа Махарадж был очень высоким. Настолько, что... Когда садилось солнце, тень Гирираджа достигала Бутешвара, который находится в 20 километрах от Гвардхана. Он был огромным. Почти как Нандаграм. Затем он стал уходить постепенно под землю. И представьте, когда такое строение, то есть такой формы гора уходит вниз, естественно, естественно что его длина уменьшается, длина и ширина становятся меньше. Но в шастрах четко сказано, что Радха-кунда и Шимакунда находятся на Гирирадже, на Гвардхане, Гвардхан защищает их. На Варшане также есть кунды, которые находятся на холмах. Что уж говорите, на, в, в Гималаях тоже есть кунды, на горах есть кунды, такие как Гоури кунда в Гималаях в горах очень много кунд. То есть, Бхагаван устроил так, что кунды могут быть в горах, на холмах. Так я принимал, совершал там ачиман на удах и шел совершать Гвардхана Парикраму. Гирирадж Гвардхана Парикрама очень особенно для нас. Очень важно совершить ее. В противном случае мы не посетим все священные места Гвардхана. Чистые преданные учат нас. Сын мой, если ты будешь совершать парикраму, ты должен совершить парикраму Гирираджу. Если ты этого не сделаешь, ты не посетишь важные места Гирираджа. Ты пропустишь их, so потому что вокруг него так много их, а yes. ты, so, ты пропустишь. Pay, Совершив Ачиман водами Радхакунды, необходимо uh, предложить поклоны Радхакунде и идти на парикраму, so, повторяя Харинам. Нужно посетить Кундешвар Махадева попросить Него благословения. Махадев, от Него идет дорога налево к парикрамной дороге, обходящей Гвардхан. И на пути мы встретим бесчисленное количество важных мест. Там в одном из них Кришна плавал, где-то он пил воду, где-то он играл с коровами. Потом вы придете на Кусум Саровар. Это также одно из значимых мест. Он просто бриллиант, украшение. Говардхана. Он настолько прекрасен. Нет ли у нас фотографии? И я бы хотел показать, чтобы вы увидели, насколько он красив. Кунда существовал, но потом царь построил, сделал все обустройство, которое сейчас. Все это красивое. Если вы посмотрите, вам не захочется, вам захочется остаться там. Настолько очаровательно. С другой стороны, Удава Махарадж совершал баджан, с этой стороны, Нарадакунда. Нарада там каждый день Радхарани и гопи собирают цветы. Вокруг росли плоды и в особенности цветы. Поэтому Радхарани вместе с гопи приходили туда. Цветы им нужны были для поклонения Насурья-кунде. А пока они собирали цветы, происходили сладостные игры с Кришной. Много-много сладостных игр происходит там, но у нас нет права слушать о них. На востоке находится Нарада -кунда, с которой связана следующая история. Нарада Махарадж хотел узнать о Аштакалия Лиле. Он очень сильно хотел узнать о ней. Он великий преданный. И у него были все права иметь такое желание. Он пришел к Садашиве. который в действительности является самим Адавайта Гасайм, в Лили Махапрабху, он попросил его, расскажи мне, расскажи мне, аж такая Лилия. -ли. Садашива сказал, дело в том, что я сам не знаю. Какое-то представление у меня есть, но если ты хочешь знать все в деталях, ты должен обратиться к Фринда Деви. Она поможет тебе. Он посредством баджана начал вызывать к Вриндадеве. Она явилась перед ним, и он рассказал о своем желании. Хорошо, сказал Вриндадеве, но дело в том, что это очень сокровенная тема, которую нельзя открывать всем. Тем не менее, ты народа. Поэтому я расскажу, Ступай и прими омовение в кунде, в Кусу Масароваре, и там ты бретешь Гопи Пхаву, потому что с мужской пхавой, то есть с представлением о себе как о мужчине, я тебе рассказать о Штакалилиле не могу. И так он отправился принять омовение в Кунде, у него привез с Гопи Пхава, и тогда он в Риндадеве рассказал ему, а что с... а... Али... Алилах? И там он начал, соверш... он начал совершать баджан как раз на берегу этой Нарада уже с тем знанием, которое открыло ему Вринда На западном направлении находится Кусум Саровар. То есть между ними идет дорога. Раньше дороги не было, но правительство сделало. Теперь получается, что с одной стороны Нарда Кунда, а с противоположной стороны Кусума Сарвара. В Кусум Сарваре мы можем принимать омовение, но проблема в том, что там очень глубоко, и многие и много людей погибает там. Она настолько глубока, что если человек не совладает, он so. может утонуть. Парикраму so, там nice. nice. you know, you know, parikram совершить невозможно вокруг kunda, кунды, потому что там how? стоит, so, приграждена парикрама. Вокруг нее обойти не получится. После кусум нужно right пойти прямо. Там также много... Важных мест, Гвалпакора, место, где Кришна пил воду, играл с сакхи, сакхами, сакхами, много, много важных мест там. Если вы пойдете прямо, вы дойдете до Чаклишвар Махадева. С ним также связана история. Когда Индра наслал ливень на Враджатхаму, Шанкар на Махадев наслал чакру на Индру, поэтому это место называется Кришевар Махадев. Рядом находится Манаси Ганга, с которой также связана история. Кришна призвал в это место Ганга Гангудеве. Преданные там принимают санкалпу, если они начинают с этого, с этого места совершают ачаман. Там совершали свои игры Радха и Кришна. Особенно сладостная лила связана с лодкой, когда Кришна и Гопи плыли на лодке также там находится храм Манусидеви, храм ганги мы на берегу Манаси находится гирираж махараш То есть там лицо Мухаравинда. И к нему, к нему приходят тысячи людей, чтобы поклоняться Гавардхану, возливать на него молоко и воду. Рядом находится Баджан Кутир Санатник, Пада. Нитай Гауран. И храм Нитай Гауранги, которым поклонялся Санатан Гасай. Время от времени Санатан Гасай приходил туда, но ему было сложно совершать там баджан, потому что было слишком много комаров. И он захотел. Уйти, уйти оттуда, в каком-то другом месте совершать баджан, денется только комаров. Но ночью во сне пришел к нему Чакрешар Махадев и сказал, «Зачем? Почему ты хочешь уйти от меня?» «Хорошо, с завтрашнего дня здесь не будет комаров». «Хорошо», — сказал Снардна, — «тогда я остаюсь». И с тех пор там нет ни одного комара. Так, так устроил Шанкар Бхагаван. На противоположной стороне есть большой старинный храм, Храм Харидева. Об этом мы поговорим уже завтра, на сегодня. Время вышло.